Добрый день, уважаемые садоводы. Прошло 12 часов, как я поставила вот эти черенки в воду. Посмотрите, они приняли тугор. Листочки у них сейчас все жесткие. Прям видно, чувствуется. Вот если взять по сравнению, один пакетик я оставила. Вот один пакетик, который уже пришел в себя, черенок. Поэтому не бойтесь никогда, если приходят вялые, поникшие черенки. Они отпаиваются и принимают хорошее, хороший тугор и хорошее состояние. Что мы делаем дальше? Вот такая чашечка. Это одноразовая посуда, да, получается. Но чем она мне нравится, тут высокий борт. И накрывается. Крышечка, которая создав... внутри создается микротеплица, получается. Корневин. Смотрите, я достаю черенки. Вот они какие уже крепкие, хорошенькие. Окунаем в корневин. Можно не окунать. Это на ваше усмотрение, на ваше желание. Торф у меня влажный. Вот, посмотрите, он влажный, но не мокрый. Где-то на сантиметра полтора-два я углубляю черенки. Подписывать вы можете на своих бирках. А можно взять этот же салфанчик, на котором я, я прискала, На нем написан номер, сорт. Вот так вот рулетиком, рулончиком сворачиваете и ставите. Мы подписываем маркером, но вы можете сделать так, как вам удобно, как, вам, как вы привыкли делать, как подписывать привыкли. То же самое я проделаю с двумя другими черенками. Тоже показываю. Вот они уже какие крепенькие. Еще раз показываю. вот Приходит вот в таком виде. Вялый, поникший. И через 12-10 часов кого-то даже и меньше он станет вот таким вот упругим сильным все вот я зачеренковала теперь самая главная задача во всем этом процессе не перелить не затопить земля которая сейчас там торф перлит песок она рыхая, она дышащая. Посмотрите, вот где-то сантиметр 3, у меня 3,5 торфа, торфосмесь, если точнее. И на 2 сантиметра я углубила черенок вовнутрь. Сверху можно обработать уже препаратом против корневой гнили, против гнили черенка. Это может быть любой системный фунгицид. Я обрабатываю свить. Он мне как, как бы больше нравится, его работа с черенками. Накрываем крышечкой. И оставляем на досветке. Если вы черенки получаете в март, в середине апреля или в феврале, обязательно нужна досветка. Также, если вы получаете а, август, или начало сентября вы тоже должны ставить на досветку в летние месяцы поздняя весна досвечения не требуется но если будут короткие дни то ваши черенки пойдут не на укоренение а на формирование бутона бутон даже если вы черенкуете появляется у вас бутон вы должны его выщипать чтобы он не забирал силу черенка примерно через две-три недели вы увидите Сбоку корешочки, которые видно будет по стенке, что они образовались. Не надо дергать, не надо его проверять, не надо смотреть. Поливать тоже не надо. В, в, в, в чашечке есть дренаж, внизу дырочки есть. Сверху открыли, посмотрели, подсохшая земля. Слегка опрыскали. Все, закрылись крышечкой первые дни, возможно, черенки поникнут, вялые станут. А где-то через неделю листик станет, Через недели-полторы крышечку вот эту вот вы полностью снимаете. Черенки у вас растут, набираются силы, потом достаете и высаживаете уже на постоянное место жительства. Желаю вам удачного укоренения.